Осторожно относимся к этим инструментам. Сейчас я, честно скажу, я не очень много работал с опционами, но последние там 3-4 месяца, соответственно, изучаю, как, каким образом их можно использовать, пока мне нравится. Но опять-таки, как вы отнесетесь к тому, что, открыв позицию, у вас потери 80, у меня было самое большое, 95%. Ну, просто вот вы открыли позицию, у вас через две недели минус 95%. Зато она фиксированная. И там еще 5% есть, можно продать и потом снова что-нибудь купить. Да, не страшно. Ну, да, вот. Вот. Ну, вот здесь надо просто принять это за факт. Но с другой стороны, получается, когда потом за две недели 3500%, такой, вау, блин. Ну, то есть реально получается с выход лесенкой, да, это максимальное значение. То есть, конкретно мой результат при работе с опционами ПГО там в пределах 100 тысяч рублей, получается профит положительная вариационная маржа миллион но, четыреста. Но сначала, соответственно, да, там из 100 тысяч пять осталось. И так... не буду, не буду я сигнал в эту самое. А, ну. Поэтому сейчас все это тестируется, да, и для платиновых участников, думаю, что мы будем такие концепции применять. Произошел разворот, то есть это были колы на доллар, это были путы на индекс РТС. Кстати, я в чате писал, купил путы, с сплю спокойно, да, то есть после этого, правда, я спокойно не спал. Но опять сумма, сумма не критичная была, я шучу, что я там, что у меня это вызывало какое-то паникерство, да, но тем не менее… Там вот эти вот, если посмотреть за месяц, реально такой, как кардиограмма, плюс 30, минус 50, плюс 80, минус 70, ну, то есть она колбасит. Вот, будем использовать, но, опять-таки, не для всех, и здесь нужно быть заполненным риск-профилем. Понимаете, это что получается? Чтобы на этом хорошо заработать, нужно большой капитал. И этот большой капитал, с которым вы войдете, да, он может быть полностью потерян. То есть человек говорит, я могу это потерять, но по факту он его потерять не может. И там начинается такой раздрай, да, там начинаются такие шарахания, то есть когда люди нарушают риск параметра. То есть все хорошо, когда растет, но когда, когда теряют. А если совсем маленьким капиталом, 1%, человек говорит, что? На 20 тысяч... Как его купить? Куда пойти? Какой страйк? Что такое страйк? Что такое цена исполнения? А что такое экспирация? А, а почему там на 6.20, там, соответственно, есть маржируемый, у него экспирация, есть еще три варианта экспирации. Вообще, что говорить? То есть, там, говоришь, какую позицию хочешь открыть? Ну, не знаю, тысяч на 20. Даже у меня уже возникает вопрос, блин, 20 тысяч, пока объяснишь мне, что это за опцион? И, и ФСК купи по 21 копейку с плечом, с полуторным, и будет тебе счастье. Ладно, это шутка, ребят. А, будем применять.